Здравствуйте, друзья! Мы снова в офисе Ирины Ахметовой, с Ириной Ахметовой, лицензированным адвокатом здесь в Лиссабоне. Добрый день, добрый день, Роман. Добрый день. Сегодня интересное видео, даже мы начинаем серию видео ответов на ваши вопросы. После того, как мы записали с вами несколько видео, пришло очень много вопросов. Я думаю, я выбрал самые интересные и самые полезные. И давайте вот начнем их обсуждать. Первый вопрос вот буквально такой. Может ли быть уволен работник за появление на рабочем месте в нетрезвом виде, сразу без всяких объяснений и соответствующего его оформления? Yep. Да. да. Во-первых, ни одно увольнение в Португалии не может быть сделано без объяснений и без э, формальностей. То есть каким бы ни было основанием должен быть обязательно открыт дисциплинарный процесс, и он должен следовать э, определенно строгой э, форме. Появление в нетрезвом виде. Я считаю, что должно было быть основанием для увольнения, но на самом деле суды, практика судебная идет по такому пути, что само по себе нетрезвое состояние, просто вот нетрезвое состояние не является основанием для увольнения. Если в нетрезвом состоянии человек совершает какие-то другие действия, да. то есть кого-то обзывает, с кем-то там сталкивается и так далее, это уже другой разговор. Но это в каждом конкретном случае нужно выяснять то, То есть шеф не может прийти и сказать, вы уволены, как Дональд Трамп. Придя и, и унюхав там запах алкоголя, нет, не может. Wow. Нет, на самом деле в Португалии законодательство очень сильно защищает работников. И любое увольнение, это для работодателя обычно целая проблема. Yeah. Поэтому, ну, во-первых, в законе нет закрытого какого-то перечня, на основании которого можно уволить. Закон говорит, что увольнение возможно в том случае, если проступок работника настолько тяжелый что дальнейшее э, поддержание их трудовых отношений становится невозможным. Угу. То есть формулировка вот примерно такая. Э, дальше, естественно, уже каждую ситуацию в отдельности э, оценивает сам работодатель. То есть, считает он, что это просто достаточно тяжелый или нет. И работник, если он с работодателем не согласен, он может обратиться в суд и суд также оценит. Э, суды обычно довольно лояльно бывают к работникам. А, второй вопрос. Было сказано о возможности приобретения действующего бизнеса, части или доли, где можно найти данную информацию о продажах на сегодняшний день. Вы мне сказали, что вы не знаете, где можно найти эту информацию. Я знаю, что есть сайт trishpass.com и на LX есть раздел, где можно найти предложение о покупке части бизнеса. Но эти ссылки я оставлю под видео, вы сможете их посмотреть. Третий вопрос, в данном же пункте, это тот же зритель спрашивает, речь идет о так называемом три -пассе. пассе это покупка бизнеса, да? да? то есть это не покупка юрлица, а покупка бизнеса, да? что, больше известно для, что больше известно для жителей постсоветского пространства, как продажи долей в основном капитале компании. Такая же форма продажи всей компании или ее части имеет место в Португалии. В Португалии продажа и покупка бизнеса, возможно, в нескольких формах. Да. трэш это покупка только бизнеса, без покупки юридического лица. А возможно покупка юридического лица полностью или доли в уставном капитале. То есть есть разные формы покупки бизнеса. Давайте на примере, на примере ресторана. Да, это самый простой, мне кажется, пример. То есть можно купить аренду, можно стать участником юридического лица, купить в нем долю 100% или часть. То есть можно стать собственником юридического лица, который владеет этим рестораном. Да. А, а. а можно, то что очень распространено в Португалии, купить трэш пас, то есть купить сам бизнес. Да, приехать зарегистрировать новое юрлицо да. и и купить бизнес для... для На свое юридическое лицо. Да. Да, что входит в бизнес? Да, входят э, активы, клиентская база, работники, которые там работают. То есть все, что является вот, единицей бизнеса mm -hmm. без тех проблем, которые может... Конечно себе быть. юридическое лицо, да. Да, это следующий вопрос. А смысл в чем? Я, я понимаю, почему этот зритель задает этот вопрос, потому что интересует вопрос получения резидентской визы на территории той страны, где он живет. То есть он предполагает, что если он купит часть бизнеса, ну, или все ее лицо. Он приедет в посольство Португалии в своей стране и предоставит уставные документы, финансовые документы, отчеты по действующему бизнесу, уже по существующему юридическому. И якобы, наверное, он думает, что это сыграет положительную роль принятие решения о выдаче ему резидентской визы. Да, в целом и из моей практики действительно проще показать результаты уже работающего бизнеса, конечно, независимо от того, в какой форме он куплен, чем доказывать, что я вот строю планы на новый бизнес и я буду там с новым бизнесом угу. зарабатывать что-то. Конечно, намного проще показать уже существующий бизнес и его результаты за предыдущие годы, и став его собственником, соответственно, ну проще объяснить, что вот да, у меня будут такие же результаты. Да, да. Значит... То есть по сути нет разницы, ты покупаешь юрлицо или арендуешь, или покупаешь его через Для того, чтобы показать именно для получения резидентской визы, в принципе, разницы, разницы нет, особо да? нет. А, с, другой же, с другой стороны, если покупать юрлицо, есть определенные риски. И вот вопрос можно ли это каким-то образом э -э, перепроверить. Э -э, то есть Банковские кредиты, договоры и прочее применение, где-то есть какие-то бизнесы, да, где можно если реестров в открытом доступе нет, но да. если вы покупаете бизнес, ну, во-первых, есть понятие due diligence, да. то есть вы можете проверить, собственник бизнеса вам может предоставить эту всю информацию. То есть он может взять справку о том, что у него нет кредитов, справку о том, какие у него есть счета в банках, справку о том, что у него нет задолженности в налоговой в других каких-то органах, конечно, всегда могут быть какие-то скрытые проблемы, да. которых вы можете не знать. И в договоре покупки бизнеса вы можете предусмотреть, что если после того, как вы купили бизнес, вы обнаружите какие-то проблемы, которые возникли при прежних владельцах, то вы можете обратить взыскание на прежних владельцев. Это вы можете говорит... в договоре это предусмотреть. Это так говорит богово закона нет, это это практика. Э, это практика, это норма гражданского права, то есть вы это можете в договоре предусмотреть. Да, мы можем, оно работает, то есть ответственность перекладывается на предыдущих собственников. По договору перекладывается, конечно. Будет, будет ли у них реальное имущество, чтобы вам возместить ваши убытки, угу. никто не знает. Угу. Окей. То есть только справками, предоставленными вот продавцом, можно подтвердить отсутствие вот этих всех отягощений и обременений? Справками, специальными проверками. Есть специальные проверки при покупке разных видов бизнеса, есть проверки финансовые, есть проверки технические, есть проверки а кто инженерные. Проводит это в Португалии? Ну то есть, условно, я бизнесмен, который хочу купить бизнес в Португалии, я никого не знаю, я могу обратиться к Ирине Ахметовой, чтобы она это все сделала? Я могу сделать часть все, что касается юридической проверки. Да? Экономическую проверку лучше поручать аудиторам, uh -huh. техническую проверку лучше поручать специалистам в этой области. Okay. Очень интересен вопрос. В определении, в определении статуса иностранного гражданина на территории Португалии есть несколько определений. Вишту де трабалю, рабочая виза, Титул до авторизации до резиденция, это вид на жительство и перманенция территорию на территорию национа. Что это значит? Перманенция на что В такого понятия не существует, да. рабочие визы не существуют. Есть вид на жительство, а есть резидентская виза. Виды на жительство бывают... Называются они все одинаково, но выдаются на разном основании. Да. Виды жительство могут выдаваться для учебы, для работы, для инвестиций, для предпринимательской деятельности, для того, чтобы э, осуществить воссоединение семьи. Mm -hmm. То есть виды жительства, они бывают разные. Соответственно, Это ри... то, что называется титул до резиденции? То, что называется, сам документ называется титул до резиденции. Mm -hmm. да. э, резидентская виза, она называется резидентская, она может быть также для получения вид на жительство снова для целей учебы, работы и так далее. Скорее всего, рабочая виза, которую вот, зрители называют, это... Наверное, это резидентская себя виза, себя. да, резидентская виза. Рабочая виза, виза как в Америке, работы. тут нет. Нет. Окей. И что такое перманенция интертории населения? Перманенция это вообще понятие не из закона об иммиграции. Угу. Это понятие фактическое. То есть я фактически нахожусь в стране, фактически я э, здесь э, есть. Прописывается ли где-то основание, на котором была выдана резиденция? И имеют ли какие-то разные права и обязательства те, кто получает резиденцию на разном основании? Все владельцы резиденции имеют одинаковые права и обязанности. Основание выдачи прописывается в самой карточке, в титул резиденции. Там прописана статья, на основании которой угу. вам выдали ее. Вот эта статья ⁇ это и есть основание. Окей, ну права. Одни и не те же. расшифровывается. Права одни и те же. Ну, помимо того, что, например, те, кто имеет резиденцию для учебы, они не могут, например, работать в ущерб учебе. Да, Но в принципе общегражданские права, они одни и те же, да. Ирина, давайте на этом вопросе закончим это видео. Еще много-много-много интересных вопросов, которые я предлагаю обсудить в следующих. Хорошо. Окей. А, ребята, смотрите нас через неделю. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Контакты Ирины под видео. До новых встреч. До свидания.